Я считаю, что монах проиграет в этой потому что у монаха он не сможет прижаться к Когда я был аккумутизирован, то его командами, точнее командами, бага, багами. Это все из-за месье Бага. Если бы не какой-то месье то бы была Квин Биг. И она всех Ты, а -а -а, Зоя, ты уверена? Лы? Нет, я не уверена, Хлоя. Ты не Где ты? Всем привет. И это наша эксклюзивная. Где мы будем спрашивать мнение популярных людей. вернее, Банана. И их боборода. Как вы думаете, э -э победили? А ты мистер Бак, Это как срочно. ты что скажешь? Нет, она не справится, она проиграет. Это какая-то лохушка. Она мне не заплатила деньги. Вот-вот она не справится, не справится она лохушка. Ну и мы заканчиваем этот шоу. <соed> <соed> <соed> пока. Так-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Шью-шью воздух. Мне скучно. Нужно в школу сейчас идти. Ой, Маринка, я привет. Я Короче, ты расскажи... Ну, ко мне. Стань в это. Что это такое? Давай-то. Стань в это. Маринет. Я... Нет. что ты она притащила. какой Кой ты дура? Убери. Маринет, короче, трэш произошел, пока тебе не было. Кстати, кто не знает. Короче, кто не знает, это Марина. Это она, она была мертва, ее убила тики. Она, тики. она просто не дала шоколадку. Короче, я ее потом воскресила с помощью коммерческих, скрытых коммерческих. А я не поняла, где шкатулка? Вот. Че это? Это не та шкатулка. А монарх Короче, монарх как-то передает злодеям у -у -у! силу. Я ее позвала. Сегодня мне нужно разобраться, как он это сделал. И у меня уже есть, короче, знакомый вариант. Поэтому, Тики, я тебе отрекаюсь. Держи, тебе. Стой. У меня есть для тебя подарок. Какой? Погоди, ты надо его обрухатить. Кого? Если ты положишь монарху в этот блок, то он дум будет думать, что ты обрухатил. Да, он будет. Хорошо, в состоянии... обязательно. Он будет в Так, я должен буду разобрать. И так, что а, ты, ты сегодня? Ты... Я сейчас использую силу темных камней через. А так. Некра, некра, некро, черная, там все к вами темные, объединитесь. Такс, Олега дома, дома нету. нету. Олега дома нету. А, маринет Ди Панчен. А, да. Сегодня Дальше? вместо Олега весь день будет проживать Маринет Ди Все <связывая> будут думать все. Теперь они думают, что ты живешь в этом доме. Нет. Что, некромант. Я живу вот Я доме. пришел украсть марионет. <связывая> Туки-туки, папа, можно? Можно, сын. Можете сегодня пойду в школу? Хорошо, иди. Спасибо, ты лучший. Это мне нужно для моего гениального плана. Пока Адриана нет. Можно и... Можно и можно. Норо, подними! Темные крылья! Мне нужно отвести от себя подозрение. Ну для этого мне понадобится чуть-чуть сил. Трикс, твоя сила в моих... Äh, трикс. да тоже трикс, а трикс, твоя сила в моих руках. Uh, так. Калки, твоя сила в моих руках. Так, мне обязательно понадобится... Мне понадобится... Полян, твоя сила в моих руках. Так. Если бы... Моло, твоя сила в моих руках. Так. Ээээ... Вс ⁇ ваяж. Трикс. Трикс. Иллюзия. Мираж. Так, меня вызвали в школу, и это будет отличное для коммутизации. А, здравствуй, Адриан, Пекарка. Пикарка. Пикар. Что вызывали, Месье Добоков? Её зовут Марина Дюпенчан. Диз... как он, а в, Мальчик, вышел из моего кабинета. Ну, так зачем вы вызвали меня? Ну, мне нужно разрешение, чтобы Адриан поехал в Таиланд. В Таиланд. А, я... Эй. Стойте. Я не даю разрешения, вы смеете воровать моего сына, бессовестные эгоисты, лицемеры. Это... Да ну, не, ой, иди, должен... иди сюда, директор. директор Хорошо, монарх. Так, а я сейчас покажу будет, ему кускину кузьки. мать. Мать. Кускину мать. Я а Заберу смотришь? Теперь а, ты, Маринет Дюпейн. Вояж. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Маяш. Марина, беги, скорее! Вояж. Да все, я убегу. без заши, помощи. Вы не сможете меня выиграть, Ясь, куда сильнее. Леди Баг, я заберу твои талисманы. Мальчик, нехорошо по чужим с тундукам лазить. Вояж. Телепортация. Нет, Ваяж. Иди сюда. Вояж. Не. Вояж. Алло, прием герои. Облако или. Mm -hmm. Я не скажу силу камня через телепортацию. И же... телепорт. Нужен Леди... же... Ва... Так, <свист> открываю. Я, я заберу тебя, любимый а, слончик. Нет, нет, я нет. Не нет. Собрать, Али, я... нет. Иди сюда, бумеранг. Нет. Так, иди сюда. А, да, о, привет. Давай зайдем в этот дом. Угу. А в этом доме ты спрячешься. А что? А. Ну, не иди сюда. В этом доме ты спрячешься. Тихо. Воя. Если ты его потеряешь, у тебя мозги душут. Депортация. Воя. Почему у меня пошел таймер? Нет. Швояж, швояж, швояж, швояж, швояж, швояж, швояж. телепортация. Швояж. Телепор. Швояж. Смайтак Позволи так. Ты коллекция. Леди Баг, я тебя сейчас заберу, поглощу. А вот и все. А, блин, нет, иди, коллекционер, получай. Я сдаюсь. Да. Супер шанс. Леди да. Баг, помоги мне. Иди сюда. Леди Баг, сломайте, идите сюда, супер код. Леди Оранжевый курс. Оранжевый курс, похоже. Давай а? я уничтожу планшет. Так Только Леди Баг должна. Ну давай. Нет. Давай тебя спрашиваем. Это брюхай. стой. Нет, держи, подойди сюда ближе. Я не хочу ближе к тебе подходить. Ну, это же заберет твой камень чудес. Давай, да. я поймаю ее. На. А давай мне планшет Давай мне мне этот Вы попались в мою, мою ловушку. Вая! Не, сп... не, а? не используй, не используй катаклизм, не используй. Время давать мальчику камень чудес. Нет! О! Нет! На! Ваяш! На! На! На! На! сюда Вы Давай, иди, Кабушо? иди ко мне. Иди ко мне. Кольцо Котануара я сейчас заберу. Иди ко мне, иди ко я мне. Я знаю. Так, есть, что делать? А. <сюрящие> здесь, здесь не работает, Лейси. А я... Ладно, сейчас я прилечу. Мама, Так, отсюда выберешься, У тебя есть идея. Стойте, я дам ему талисман. Так нужно это сделать. А я... пока Манаша я осталась. Ренезис. Ре я О, убрал и... силу Генезиса, теперь Нет. Стой, я дам тебе. Я дам тебе мой талисман. Подойди только ко мне близко. Да, конечно. Бояж. Давай, я сейчас туп. Мы прыгали. Все камни щелбанах. Бояж. Ты мои Подойди ко мне. Да, ты сейчас их заберешь. Я уронил. Абрухатила. Да почему я брухатить не могу? Остепло. Давай, да. Да, коллекция. Получи. Смотрите! Туда упал! Я забыл его обрюхатить! Фац, его ты Я забыл его обрюхатить! Ой, не Ваяш, телепорт! Габриэль играй с вами. Все хорошо? Я скорее всего тебя нечаянно а. ну вот этим щитом. Время Здесь тебя обрухачить. А, Абрюху, не надо. Ну дико. пожалуйста. А, обрюх... нет, Я, а тебя обрюх... Я тебя обрухачу. Все, все, не надо. Я додумал. Мне как раз нужен богатый папа. Спасибо, супергерой, то, что спасли меня. Стойте, дай тебя обрухачу. Дай дерьба, остань от меня. А ты там ничего не забыла использовать. А, точно. Чудесный мистер Забрюшок. О. Ладно. Океан. Океан. Ну, телепорт. Габриэль, это ваш дом. я вас. Спасибо. Принял. Пожалуйста. Глупейшее создание. Я, я, у меня зато есть новые идеи. Как заполучить ко мне чудес. Темные крылья, поднимитесь! Это не конец, леди баг. Скоро я заполучу твои камни, yes, и тогда, и тогда,